Друзья, мои вітання. Это проект The Guest. Меня зовут Вячеслав Буткалюк. И сегодня мы говорим про психологию. Тому что я уверен, что за два года пандемии каждый из нас зрозумів, что не все вопросы мы можем вылечить пигулками. И не завжди нам помогают только лікарі. А иногда нужно обратиться и за помощью до И сегодня наша гостя Анна Калантерна, психологиня, яка знає все про сучасні тенденції, відновлення психологічного здоров'я, про современные практики. і власне зібрала собрала команду студию навколо себе так аби допомагати людям. І щоб не витрачати наш час, і щоб ми провели эффективно нашу консультацію з психологом, я відразу перейду до першого питання. Пані Анна, скажи, mm -hmm. пожалуйста, ви дійсно зібрали в студії близько 16 професійних тренерів-психологів, які працюють з людьми из разных так? Але я так понимаю, что за два года пандемии э, вопросы, знаете, э, повсякденні відійшли на другой план, и всех пациентов объединяет одно, что э, сегодня первая проблема – это пост реабилитация. Большое спасибо за вопрос, он очень интересный. Действительно вопрос пандемии, который начался еще очень интенсивно включаться в жизнь с прошлого года, и сейчас он набирает обороты. Безусловно, это все влияет на остальные сферы жизни и в отношении диет, и в отношении общего успеха, и в отношении денег. Потому что людям стало не то чтобы тяжелее зарабатывать, они стали по-другому зарабатывать. И, конечно же это очень сильно влияет но сказать что это имеет прямо решающее значение я бы так не говорила потому что людей все равно интересуют вечные ценности всегда женщины хотят выглядеть хорошо всегда люди хотят благополучных отношений всегда люди хотят хорошо зарабатывать быть успешными через пандемию тоже можно перепрыгнуть, и через пандемию тоже можно проживать и жить успешно. Я именно поэтому в прошлом году выпустила марафон, который называется «Антипсихоз». Я это сделала в качестве такого склада благотворительного в мировую психологию, я так себе считаю потому что я видела, что очень многие люди впадают в истеричное состояние, им нужна какая-то помощь, им нужна поддержка. Именно поэтому родился вот этот вот марафон, он абсолютно бесплатный, его можно пройти в любое время и получить такие э рекомендации, упражнения, как работать с собой, со своей психикой, для того, чтобы сохранить свое лицо человеческое, оставаться в трезвом уме и здравой памяти. Uh, и чтобы вот эта общая ситуация психоза не влияла на общее состояние. добре, Чи можем вы вважать, что, власне, цей марафон, он именно для тех людей, которые постраждали от ковида с точки зрения психологии, так и потребуют сегодня качественной реабилитации и постоянного диалога с психологом? Можно так сказать, конечно, да, потому что из-за противоречивой информации вокруг люди сбиваются вот со своего ритма жизни. Вот это вот самая вот эта ситуация, когда человек выбивается из привычного образа жизни, она и впутывает человека вот это вот психическое неуравновешенное состояние, вот это вот выбивание из привычного образа жизни. А когда человек понимает, что с ним происходит, он учится управлять ситуацией, и ему становится гораздо легче. Так, дякую вам за ответ, но давайте мы пояснимо нашим глядачам, а какие еще ваши марафоны, э, ну, подходят под сегодняшние реалии, под ту ситуацию, в которой мы опинились, что мы э, зачинены пандемией, мы имеем карантинные обмеження. Что еще запропонуєте? У меня есть еще один интересный марафон, который я запустила именно в постковидный период. Он называется ⁇ Займись собой ⁇ Это как вторая ступень. Это марафон, который поворачивает человека лицом к себе. Когда хочется давать советы другим, интересоваться другой жизнью, смотреть на других, обсуждать других, я на все говорю ⁇ Займись собой ⁇ Займись своим бизнесом, своими деньгами, займись своими детьми, займись своим делом, займись своими отношениями. То есть обращай внимание исключительно на себя, и тогда твоя жизнь улучшится. Когда человек следит за другими, когда он дает советы, когда он знает, как жить кому-то, кроме себя, тогда и получается, что его жизнь страдает. Знаете, я запропоную вам порівняти, дійсно, два роки пандемии. Если первый год мы побачили проблему, что люди были зачинены на одинці, так, они больше проводили время в семье, побачили другой контакт между человеком и дружиной, с детьми, с оточенням. власне. А что происходит в второй год пандемии? Какие відмінності вы бачите, что сейчас больше турбує людей? Ну, утверждать прямо категорично, что э, что-то обострилось во второй год, все-таки люди больше привыкли э, к этому состоянию. Мне кажется, что сильно пострадал бизнес у очень многих людей, и сильно упало материальное положение у очень многих людей именно в связи с тем, что бизнес пришлось очень срочно перестраивать. Но люди привыкают и приспосабливаются ко всему, Генри Форд сказал одну прекрасную фразу, которую я повторяю, что «отнимите у меня все мои миллионы и оставьте мне пять моих менеджеров, и у меня через год будет все то же самое, что и было до этого». С собственно, я могу сказать, что те люди, которые э работали над своим мышлением, они смогли с достоинством пройти через эти испытания. Эти испытания еще не закончились. И именно поэтому я утверждаю, что надо в первую очередь работать над своими мыслями, над своим психологическим состоянием, и тогда любые катаклизмы можно пройти с гордо поднятой головой и совершенно успешно. Поэтому да, действительно, в прошлом году это был пик разводов, именно из-за того, что людям приходилось очень много времени принять, Вместе проводить. Для кого-то это стало испытанием, а для кого-то это, наоборот, укрепило отношения. То же самое касается и работы. Когда приходилось резко менять работу, менять деятельность, менять способ заработка, безусловно. А материальное положение, оно играет огромнейшую роль в жизни людей и... К сожалению, материальное положение очень сильно влияет и на отношения в том числе. Именно из-за того, что многие люди вступают в союз из-за материального положения в том числе. Поэтому никуда от этого не денешься. Да, пандемия повлияла, и, в общем, приходится к этому как-то приспосабливаться. Добрый. Ну мы с повторяем, что жизнь продолжается и все верим в то, что действительно пандемия, ну и колись будет край, так. И мы повернемось до спокойного життя, до которого мы звикли. Все-таки действительно в обычном житті. Что больше турбует сейчас ваших підопічних тех, людей, которые які звертаються за психологічною підтримкою, які побутові проблеми, можливо, чи можливо проблемы в бізнесі? с чем звертаются сегодня? Я говорю о том, что есть люди, которые любят и умеют принимать э, образ жизни жертвы, когда все плохо, когда в их э, неприятностях виновата правительство, соседи, погода и так далее. Да, а можно быть автором своей жизни, когда ты полностью берешь ответственность за все то, что происходит с тобой. И жизнь тогда начинает играть совершенно новыми красками. Если с тобой происходит что-то не то, как я говорю, что если вы находитесь в точке, в которой вам не нравится, вы туда пришли своими собственными ногами. Вот есть инструменты, при помощи которых можно увидеть, почему вас туда принесло, почему вы оказались в этой ситуации. И вот вам другие инструменты, как можно эту ситуацию исправить. Что нужно сделать для того, чтобы жизнь наладилась? И именно поэтому я в свое время, я уже сейчас затрудняю сказать, сколько лет назад, я написала марафон, который называется «Автор жизни», в котором я касаюсь основных тем социальной жизни людей, пройдя которые люди могут настроить свою жизнь так, чтобы она была успешной во всех сферах своей жизни. Доброе. Если каждый ваш пациент, ваш подопечный может и конкретные сценарии и порады, давайте пояснимо нашей аудитории, а сколько нужно часу на такие трансформации? И как часто нужно повертатись к таких практик? Слушайте, этому можно учиться, безусловно, всю жизнь. Ну вот, я только недавно с коллегой обсуждала то, что то, что я даю, это с моей точки зрения вещи простые. И они действительно в изучении совершенно несложные. Если ты начинаешь думать о плохом, научись думать о хорошем. Если ты считаешь, что тебе кто-то мешает, посмотри, как ты можешь исправить ситуацию. Если ты считаешь, что ты что-то теряешь, посмотри, как ты можешь тут приобрести и так далее. То есть это такие, ну, там специфические упражнения психологические, которые я изучала еще в университете. Безусловно, шаги есть. А как этому научиться и сколько этому учиться? Ну, если потренироваться, то этому можно научиться очень быстро. Знаете, я помню одно из ваших интервью, в котором вы рассказывали свой жизненный шлях и карьеру, и неодноразово утверждали, про те, что каждую свою практику, каждый свой марафон вы сначала, ну скажем так, применили до себе и проверили на себе, а насколько эффективными эти практики. Сейчас вы також. Тренируете себе. Вы также напротивуете новые станы, а потом уже застосовываете эти практики до людей, которые звертается за поддержкой. Я могу сказать, что я тоже когда-то была жертвой. Я проживала в токсичных отношениях и, собственно, все тренинги, которые я написала, я написала в первую очередь, прорабатывала на себе. Вот, и очень сильно изменила свою собственную жизнь. Кстати, первый тренинг, который я выпустила, это был э, онлайн, я имею в виду. Это был марафон, э, который посвящен похудению. Он называется «Матрица стройности" И он о том, как похудеть при помощи исключительно психологии, исключительно мышления. Э, он не включает в себе абсолютно никаких диет можно есть все что угодно сколько все что хочешь сколько хочешь когда хочешь можно есть вареники с картошкой закусывать тортом с 12 часов ночи абсолютно это не имеет никакого значения люди пьют пиво едят пиццу и при этом худеют. это вот все благодаря тому, что когда-то я была толстая, и мне нужно было прямо… Вот я себе поставила цель, я похудела на 22 килограмма исключительно при помощи психологии. И я считаю, что это э, ключевое э, в жизни человека. Надо сначала разобраться в причинах, почему тебе этого хочется. Это касается не только похудения, абсолютно всего. Начиная от денег, заканчивая отношениями. Для чего тебе это нужно? «Почему ты не там?», «Какие у тебя есть вторичные выгоды в том, что ты находишься в той точке, в которой ты находишься сейчас?» И так далее. И когда человек отвечает себе на эти вопросы, тогда уже можно применять конкретные инструменты. На моем марафоне «Матрица стройности» люди без диет худеют и на 20 кг, и на 40 кг есть, и на 50 кг. Это происходит. Не за марафон, это происходит не за три месяца, там, чтобы похудеть на 50 кг. Девушка худела три года, да, но она, все, она пришла к этой цифре. Но основной посыл в том, что разберись сначала со своим мышлением, разберись сначала со своей головой, а потом уже можно пробовать и диеты. Хотя я возражаю против диет, вот, но это не запрещено, скажем так. Знаете, зараз я хотел бы пояснить нашим глядачам, что кроме марафонов и практик, вы свиту запропонували книгу, которая называется «Як змінити себе, не змінивши себе». Давайте мы пояснимо глядачам, как появилась эта книга, какие были передумови и на какую аудиторию она розрахована. Это продолжение марафона «Автор жизни», это «Автор жизни это автор жизни два Это для тех людей, которые уже разобрались с собой, и основная их задача, как э, им хочется научиться взаимодействовать с другими людьми экологично, э, принимать их такими, какие они есть. И ну, это книга больше про отношения, скажем так. Э, как стать счастливой в отношениях, как быть собой в отношениях, э, как принимать своего партнера. И, ну, мне кажется, что эта книга про настоящие отношения. Знаете, бывают такие ситуации, когда партнер от другого партнера постоянно что-то ждет или требует, а другой человек не может этого дать. Но вот эта книга учит находить те точки соприкосновения, в которых будет комфортно всем. И это про настоящую любовь, про настоящие отношения, а не про бухгалтерию. Вот ты мне это, а я тебе за это то. Ну, вот. Как-то так я к этому отношусь. Давайте об'єднаємо вашу діяльність і в студії під час марафонів і практик і, і, і, і ті меседжи, які ви відправляли через книгу. І, і об'єднаємо, можливо, їх в топ три порад для нашої аудиторії. обозреватель, як зараз рятувати себе у важких ситуаціях? Первое, займись собой. Это прямо... Э, наверное лозунг нашей фирмы, потому что в первую очередь обращай внимание на себя. Второе – это позволь другому быть другим, позволь другому быть таким, какой он есть. И третье ну, – если ты что-то делаешь, то делай это искренне и с любовью. К ми говоримо про психологічну підтримку, все-таки на вашу думку. Це має бути особистий диалог с психологом. Чи власне такі марафони, які пропоную ваша студія, чи можливо достатньо прочитати вашу книгу и отримати також відповіді на свои питання? Это тоже очень интересный, классный вопрос и на него я не дам однозначного ответа. Вы знаете, есть люди, которые мне пишут в отзывах там, или в личные сообщения, что Аня. «Я прочла твою книгу, и она мне дала больше, чем пять лет в личной терапии». Или «Аня, я прошла твой марафон, и я получила там все ответы на свои вопросы». Есть ли такие люди, которые говорят, я была только на бесплатной части, я каждому марафону у меня есть бесплатная часть, я была на бесплатной части, я похудела на 15 килограмм. Я не пошла там дальше, да, я поняла, что-то уловила, мне этого было вполне достаточно. Но и бывают такие люди, которым действительно необходима личная терапия, причем очная. Сейчас очень много проводят психологов работы онлайн, тоже не каждому это подходит. Поэтому это все вещи очень индивидуальные. Если человек может, работать вот таким образом. В групповых тренингах — это тоже очень эффективные инструменты. Или в марафоне вот таком при помощи интернет, или работать в скайпе или по зуму с психотерапевтом. А есть люди, которые не могут, которым нужно быть, как говорится, в аурической связи с психологом или с психотерапевтом. Поэтому это все индивидуально, надо пробовать. Можно или нужно искать своего психолога, своего учителя, своего автора. У него учиться – ну, это жизнь. Пані дякую вам за ваши ответы. Я хочу напомнить нашу аудиторії, что на начале программы я розповідав про вашу команду. але проглянувши сайт и під час нашего диалога, я понял, что вся ваша команда – это женщины-психологи. И вы действительно считаете, что только женщина может врятувати мир? Тоже очень интересный вопрос. Я считаю, что есть отличия между женщиной и мужчиной. То есть говорить прямо о равенстве равенстве, есть физиологические отличия, от этого никуда не денешься. Хотя существует мнение среди ученых, что психические женщины от мужчин не отличаются. Я не проводила эти исследования. Но я знаю и успешных психологов мужчин, и я не считаю, что только женщина способна на то, чтобы спасти мир. И в нашей команде мужчины тоже есть, большинство женщин, но мужчины тоже нас вдохновляют и успешно работают, поэтому... Знаете, я тут трішечки хочу уточнити ваше власне ставлення. Як Ви ставитесь до того, що досі в нашем суспільстві поднимается тема гендерной рівності чи сексизму? Ну, в нашей команде сексизма нету. Я вообще очень толерантна. И мне кажется, что я уверенно могу сказать, что я толерантна абсолютно к любым людям. Возможно, меня Вселенная не проверяла на прочность, и не подсовывала мне какие-то такие вещи, в которых я могу сказать, что нет, этот человек на что-то не способен. Ну, такого в моей практике, в моей жизни не было. Я считаю, что каждый человек способен на все что угодно. И поэтому можно ждать спасения от мужчины и от женщины в одинаковой степени. Как-то так. Ну что ж, я дякую за ваши ответы. Я переконаний, что наши глядачи сегодня почули много полезной информации и даже знают, до кого вертаться за помощью, если действительно после пандемии, после самоизоляции, после важких периодов в жизни, которые даже связаны и с родиною, с бизнесом и в любых других ситуациях, вы знаете теперь, до кого можемо можем обратиться. Я нагадаю наша гостья Анна Калентерна, психологиня, была в нашей студии. Следуйте за нашими эфирами и до встречи.